Всем снова здрасте! Это снова вы, это снова я. И сегодня решил спайдет: о керамбитах поехали! Керамбит это нож с согнутым серповидным лезвием и отверстием под указательный палец для максимально удобного и надежного удержания обратным хватом. В это отверстие можно также просунуть и мизинец и орудовать ножом, как обычным, вылавливая оливки из баночки и мечтать, как вы им обороняетесь от нападающих тортиков. Керамбиты родились фиксами, то есть ножами с фиксированным клинком, но в процессе эволюции легко приняли на себя личину складней. Так в двух апостасиях и продолжает существовать по сей день. Первонаперво запомните одну простую истину. Все керамбиты на территории Российской Федерации не являются и не могут являться ни холодным оружием, ни изделиями, запрещенными к обороту на ее территории. За легальность керамбитов благодарим ГОСТ Р-516-44-2000 пункт .5.1.2.3, где принадлежность к ножам разделочным шкуросъемным обуславливается прогибом обуха более 15 мм, если провести условную прямую линию от верхней точки на рукояти до острия. Для тугих повторяю, все керамбиты на территории Российской Федерации не являются холодным оружием, потому что фактически являются ножами разделочными шкуросъемными. На территории Российской Федерации все керамбиты не являются изделиями, запрещенными к обороту на ее территории, потому что это не выкидухи и не бабочки с клинком более 90 мм. Хотя, конечно, если вы встретите бабочку в форме керамбита с длиной клинка более 90 мм, это будет запрещенка. Применяемость керамбитов в быту во многом обуславливается упортостью его владельца и отсутствием любого другого ножа под рукой. Он пошла нахрен отсюда. При достаточной любви к этим крокозябрам любой хозяин может вам напеть про то, как им на самом деле удобно нарезать колбасу на бутерброды, вскрывать бечевку, открывать консервы и проделывать отверстия в бутылках. Базара А0. Керамбит может выполнить практически все функции нормального ножа. Как говорится, хороший охотник и викториноксом Лася разделает. Но! Надо понимать, что конструктивное предназначение керамбитов это зацеплять мягкие ткани тортиков и рассекать их при помощи амплитудных и не очень секущих ударов. Ни о каких колющих свойствах керамбитов речь даже не идет. Это, кстати, суть причины, почему они в России легальны. У нас холодным оружием признаются только изделия, конструктивно предназначенные для нанесения поражающих колющих ударов. Очень хочу, чтобы любители и владельцы керамбитов приняли на веру и никогда даже не думали проверить на собственной шкуре следующий тезис. Керамбит – это не оружие самообороны. Да, история клинка начинается с Филиппин, где им решались все вопросы от скрытного убийства до выяснения, чья баба сегодня лучше выглядит. Но, ребята, дело это было давно, и медицина тогда еще не могла заштопать оперативно пострадавшего, это раз. Два, дело было в жарких странах, где футболка на голое тело – это максимум одежды. Керамбитам хорошо пугать обывателей, не причастных к ножевой теме, выпендриваться перед тиммейтами в контрстрайке – Крутить финты, пиздеть друзьям, как им удобно, орудовать в быту, в общем, все, что угодно, только не самообороняться. Объясняю. Дизайн керамбита берет начало от когтей животного, хищного животного. Хищники от своих жертв не обороняются, они их убивают. Обратите внимание на работу всем хорошо известного любителя керамбитов Дага Маркаеда. честь ему и хвала, как шоумену и инструктору, таких финтов, как он, с керамбитом не вытворяет больше никто. Но обратите внимание на его работу. Это либо красота против медленного безоружного противника с нанесением кучи летальных по артериям и венам, что в нашем понимании самообороны не коррелируется никак, либо за предельной нелепости работа против опколтого транквилизаторами ножевика, опять же с нанесением кучи летальных, что в нашем понимании с самообороной коррелируется крайне опосредованно. И еще раз прошу поверить на слово и ни в коем случае не проверять этого дома. Легко и просто керамбитом резать плоть с костями, одетую хотя бы в более-менее легкую куртку, ну, как на видео Дага Маркает, где вскрываются легким движением брюшные полости, проходит нож от верху до низу вплоть по ребрам, вскрывается сквозь рукава вены, это все, ребята, не так-то просто. Что прямым хватом, что обратным. Ими красиво и удобно резать бутылочки с водой и свободно висящее мясо. Ну, поверьте, с этой задачей любой хорошо заточенный нож справится. А вот выебываться. Выебываться с любым ножом чревато, а с керамбитом особенно. До новых встреч! Внимание! Интерактив со зрителями. Это Кезлярский КО2. Это. Польский ВЗ-98. Информацию о них легко найти в интернете. Это два представителя холодного оружия. Внимание, вопрос. Это два кинжала? Или кто-то из них не кинжал? Голосуйте посредством аннотации на этом видео. Если нет возможности посмотреть аннотации вдруг вы смотрите с мобильного устройства зайдите пересмотрите с компьютера если и такой возможности нет просто ставьте лайк к этому видео и когда наберется 3000 лайков а почему 3 а потому что мне так захотелось тогда я выставлю видео про кинжалы и тогда уже закроется этот спорный вопрос что есть кинжал а что не кинжал до новых встреч маленький по скрипту для тех кто все равно спросил бы в комментариях чем точить керамбиты. Керамбиты, ребят, точатся либо надфилями разной гридности, либо мусатами, либо специально скругленными камнями для заточных систем. В свободной продаже я видел такие камни для системы лански возможно, существуют и для Apex SPRO и остальных заточных систем. В принципе, вот теперь точно на сегодня все. Счастливо!